Это свят Что, сегодня у меня предпоследнее Или последнее занятие на Мотоплощадке Ну и потом будет Попытка записаться На сдачу в ГИБДД Через госуслуги в городе Севастополь В Крыму Как раз у меня отпуск Вот И думаю, вдруг повезет И за отпуск получится у меня Сдать Там Но это не факт, конечно Так, ну что, будем еще раз пробовать скоростное маневрирование. У нас 35 секунд есть, да? Ну что, раз, два и три, поехали. Заходим, заходим, переключаемся на первую. Здесь поворачиваем на первой передаче. Разгоняемся, вторая, проходим коридорчик, раз, два, включаем первую, и уже можно включить нейтралочку, подкатываемся, останавливаемся, показаем рука, опа, поехали ну, в принципе, нормально, потом посмотрим по таймингу, сколько, во сколько я вложился, и еще разочек, Повернули. Вторая. Включили на первую. Включили нейтралочку. Остановились. Показали рука. Поехали. Ну, слушайте, я думаю, что ничего, да? Вроде норм. Ладно, поехали. Делаем. кое-что еще вот, делаем вот так вот пахаем высоту пассажира сделаем, Ой, поехали, сделаем ить вот, вопрос только, надо ли было включить нейтральную передачу здесь или не надо это непонятно Мы сделали вот так остановились на подножку показать что все сели убрали подножку взялись и вправо выехали дальше поехали змейку сделаем слишком я уж размахнулся конечно ее да так давайте сделаем сразу восьмерку Опа, все, не сдал. Пошел вон с площадки. Пошел вон с площадки. Ты не сдал. Хотя нет, на самом деле, если ты заглох, то можно сделать... Оп. Надо не стесняться больше оборотов давать на самом деле.